Итак, всем привет, дорогие зрители, с вами REGMENT. Сегодня я вам покажу способ, как прокачать эффективным навык владения оружием. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужен любой, любой транспортный сердце, средство, можно машину просто. И да, и должно быть оно все в гараже потому что благодаря гаражу э, машина восстанавливается как бы это не звучало но это понятно так вот э, что нам надо теперь потом делать гараж должен быть открытый и машина должна быть здесь нам просто надо э, стрелять и все то есть нам нужен гараж и машина повторяю еще раз так вот все стреляем Если дымится, то вот так делаем и все. Машина опять э, это. Нужно как мы видим, у меня вот э, прокачивается э, владение оружием. Вот. Смотрите. Итак, можно до Пока вы не прикачаете навык до убийцы. Это работает со всем видом оружия, кроме тех, которые не требуют э, навыков. Допустим, э, допустим то же самое гранаты, миниган, э, там, там еще, по-моему, огнемет и все, и все такое. То есть вот, вот эти оружия, которые... Который это имеет... Э... Которую можно прокачать, то... То вы без проблем их можете прокачать. Вот, видите? То есть у меня он уже как прокачивается. Да ладно. Mm -hmm. uh, вот такой видос. Если вам понравился uh, видео, как я... Как я вам показал его, как можно... Uh, быстро и эффективно прокачать навык оружия то подпишитесь на канал всем удачи и всем пока